Всем привет, вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я а, покажу и расскажу еще одно видео, ну, которое, как вы тоже поняли, посвящено а, «Мама, купи мне пони» этой теме, она мне сейчас очень популярная. Давайте смотреть. Ага, да правда, что ли, вы уже подъезжаете к нам в торговый центр? Ой, я рада, я рада. Да. Жду вас, жду. Доченька. Да, мам. К нам э, подъезжает моя старая подруга. Лена. Лена. А, Лена, это та... Да, да, да, это Талина, ты ее знаешь, дед. А, да. И куда вы с ней пойдете? А, да вон в тот отдельчик. Пишечки посмотрим, а ты можешь а, с нами посмотреть. А, хотя нет, ты повезешь а, тележечку. Хорошо, мама. Хорошо. Сейчас дождемся Лену. А она без дочки своей. Ну, она без дочки. Ее дочка. Эм, как, как бы сказать, не любит никуда ходить. Так что, как ты видишь, она придет одна. Сейчас. Привет, подруга. Ой, Лена, привет! Ой, да мне не видались. А, давненько. Совсем давненько не видались. Ой, помню. Раньше были не разлива, да, по дороге. Ха -ха. Как в детском саду дожили? Так, ну ладно. Пойдем уже, пойдем. Пойдем. Посмотрим вещи, дочка. Иди за нами. Пошли, пошли, пошли. А, да, иду, иду. Мама. Да, Доченька не вижу. ой, ой, Доченька если не видишь, я занят сковались с подружкой, что? Мам, ну можно я зайду тогда в игрушки отдел. Ну, пожалуйста, посмотрю Хорошо, только не мешай нам э -э смотреть вещи Хорошо И корзинку, вот, О, корзиночка Очко. Одел игрушку Вау, какие игрушки! Тут есть мини-фигурки. Вау, это лунная пони, пинки, -пай, принцесса с листья, радуга, флаттерши, искорка. Вау. Ну да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть пони. Шесть целых пони. Вау. посмотрим другие пони. Вот такие поняхи. Это конниколонки <к Ugh> И их тут раз, 24, 6, Тоже 6 пони. Разиска. Какие красивые поняхи, подождите-ка, подождите-ка. Это пони моды это самая мод пони. Красавица какая. Я ее хочу взять. Ой, блин, надеюсь, мама мне белоснежка Это же новинка. Перу, перу. Надеюсь, мама разрешит. Ну, конечно, я еще возьму мини-пони. Возьму я мини-пони. Вот такую мини-поняшу я возьму. Он ну, ну, пони так. В принципе, они должны вместе эндор, что ну, я у мамы спрошу. А, сейчас, мама, ну, она, там, наверное, уже добралась к Семь... себе. Семь... Так, вот эта сумочка, я ее возьму. Вот эту фи... фиолетовую... Ой, прости, вот эту фиолетовую сумочку я возьму она очень красивая. На, ми... на меня на мой цвет похоже хм. красивый выбор и причем мне кажется довольно-таки хороший выбор вот такая сумочка так а я себе возьму Ой, вот этот бантик так, еще я вот эту расчесочку возьму да? а ты еще что-то найдешь, да? Тоже сумочек. Все. Телефон мой Телефончик. Пойдем. Ой, доченька, привет! Привет, мама! В... О, положи на место этих пони Мама, у меня был день рождения, ты мне ничего не подарила на мое день рождения. На мое день рождения. Так что давай. Ты мне должна подарить что-то. А особенно вот эту белоснежку. Я ее так хотела. А принцесса Луна, которую ты мне хотела подарить в магазине, я тебе уже просила, но ты мне её не купила. А это пони, смотри, мам. У нее даже сейчас одежка снимается снимается и одевается а крокодильчику ее ой, у меня уже есть Ай, ой ну что ж ладно милей если тебе ее тогда не купил Посмотрел, сколько они будут на 7 месяцев стоить ну, я бы посмотрела недорого ой у тебя недорого это 5000 ну наверное что а, я шучу не 5000 меньше. так идем на кассу а, ты первая? Так, здравствуйте Здравствуйте, вы хотите у нас что-то купить? Так, давайте выкладывайте Пожалуйста, на щесочку пробейте Узди Пожалуйста, ещё пробейте вот эту сумочку Узди Пробейте, пожалуйста, вот эту пони Узди А, кстати, подождите, не пробивайте пони Так, сколько вот, вот это все стоит? Так Сейчас Расческа 150 рублей А папочка 100 рублей Получается 250 Ага, да Всё. Дальше давайте а, Только не ваше Так Здесь Равно 500 рублей um, они так дешево стоят ну как бы да вот такая пуни одежки так то они стоят в 501 садюшка сейчас по скидке 300 рублей она стоит вот эта куколка она стоит 100 рублей это тоже только не, не маленькая ну ладно а uh, с вас всего с, uh, Семьсот пятьдесят рублей держите. Все, до свидания. Мы пошли. Ну, пока, подруга. Пока. До свидания. По... До свидания. Проходите вы. А, да. Вам нужна сумочка какая-нибудь. А, да, мне, пожалуйста, эту карточку. А подождите, я кое-куда схожу. Мои доченьки куплю Поняшь, вот эту. И вот эту вот это. Хорошо. Здик. Здик. Здик. Так, с вас всего... Извините. С вас всего 500 рублей. Всего 500. Хорошо, держите. Да. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. Всем пока. Вы были на телеканале ТКФК ТВ. Подписывайтесь на мой, с... на мой... На мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте мои видео. Говорите, хорошо или я снял нет. Говорите, какие серии. Я их сниму.